У остальных нужно время, постепенно. Сначала через месяц, потом неделю через две, если у вас прям сложный случай. А вообще у всех получается быстро, если честно. Но я на всякий случай предупреждаю. А, такой душистый не удержалась. На всякий случай вас предупреждаю. Что потом не сказать, что вот я прочитала через две минуты, и деньги не пришли, с воздуха не упали, мешком там по башке не дали деньгами. Так не бывает.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 Приди та приди, яблуко увиди, селяйся в яблуко, яблуку я съем, себе грошима благословляя. В яблуце дух гроши, яблуку я им, теперь яблуко в мене, а там грошевый дух. А где дух хороший, гроши, гроши туда идут, а саме до мене.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 А где дух гроши, гроші туди идут. А саме до меня. Так мы буде, Заклинаю. Кличу я дух гроши. Приди да приди. В яблоко увиди, Вселяйся в яблоко, яблоко я съем. Себе гроші ма благословляя. В яблуці дух гроши. Яблуко я съем. Їм. Я им. Їм. Теперь яблуко в мене.